Всем привет меня зовут виктория артеменко и я благодарю вас за то что вы подписывайтесь на мой канал за то что вы ставите лайки и нажимаете колокольчик чтобы всегда быть в курсе новостей которые я для вас демонстрирую на своем канале сегодня мы продолжим обсуждать тему в нлп такую как пресуппозиции и Пресуппозиция, которая будет озвучена сегодня, звучит следующим образом. Разум и тело – части одной системы. Что это значит? Разум и тело. Ну, в общем, расскажу, что мы являемся частью Вселенной, Вселенная – это общая система, а, и каждый человек – это элемент этой общей системы, да, как мы взаимодействуем с друг с другом, да, так мы получается, фор, формируем общую систему. Там. Вот. Также и разум, и тело – это часть единой системы. Человек-система, да. А что это значит в более детальном рассмотрении? Ну, например, мы начинаем думать о себе хорошо. И невольно наше тело начинает приобретать красивые формы. То есть, даже взять элемент красоты. Когда человек думает красиво о себе, у него положительные мысли, у него а, позитивный настрой, он любит себя, любит жизнь, любит окружающих вокруг себя, и он становится красивым. Его даже бывает такое, что черты лица э, какие-то вот э, меняются, да, ну, не явно, но вот, вот начинаются вот такие вот трансформации чудесные э, во внешности. Потому что то, что мы думаем, мы, ну, как это сказать, когда мы э, думаем о себе, ну не то что о себе, когда мы думаем классно, вообще у нас позитивное мышление, тогда наше тело начинает это отражать, потому что оно зависит от этого. Даже есть люди, которые думая о том, что они едят и худеют, и это так и происходит, они много едят и они при этом сбрасывают вес. Да? Соответственно, если мы думаем о себе плохо и не только о себе, а вообще об окружающем нас мире. Ну, это взаимосвязанные вещи, Тут более детально если рассматривать, это прям на целый ролик. Вот Скажу в общем, когда мы думаем о себе плохо, мы, соответственно, начинаем выглядеть ужасно. Мы начинаем становиться уродливыми, некрасивыми и... Ну, соответственно, это влечет за собой определенные последствия. Вот. Так что подчеркнуть важно в этой пресуппозиции части единой системы разума и тела? Когда мы начинаем думать положительно, представлять себя, допустим, там, именно верить в то, что мы думаем, то, что это так. Когда мы начинаем себя уважать и любить, мы становимся красивыми. Мы каждый с каждым разом становимся лучше, красивее, наш мир становится лучше и красивее. И, собственно, вы делаете выбор сами, да? как, как вот свою жизнь строить и как думать о себе. Вот. Есть еще такое понятие в НЛП, как Я-концепция. Она, конечно же, зависит от того, что мы думаем в своей голове. Когда мы начинаем формировать свою Я-концепцию, а мы можем это делать самостоятельно в осознанном взрослом возрасте, то мы начинаем именно фокусировать свой фокус внимания на положительных вещах, то есть то, что доказывает наши убеждения, Это одна из технологий в инопе, но о ней я расскажу немножко позже. А сегодня я вам вот вкратце попыталась объяснить, что такое пресуппозиция тела и разум части единой системы. Надеюсь, вам понравилось. Ну и до новых встреч!